Добрый день Вы на моем канале Канал называется Силиконовые куклы Рэборн Это наши авторские работы И сегодня я вам хочу рассказать Про новую девочку Это кукла Реборн Из силикона Экофлекс 30 Американский силикон Мягенький, хороший Куколки из него получаются Очень реалистичные Вот такая малышечка Ищет дом она гибкая, мягкая. Сейчас я раздену ее и вы увидите, какая она реалистичная. Для нее подходит одежка как для малень... маленького малыша, новорожденного, ну где-то до 1-2 месяцев. Сосочки и бутылочки тоже подходят такие, как для обычного ребеночка. Костюмчики, все это можно приобрести в детском магазине одежды. Ну или заказать через интернет, кому как удобно. У этой куколки есть функция. ну Она пьет и писает. Можно давать с бутылочки водичку. Доставать ручки мы, как обычно, аккуратненько достаем ручки. Не тянем за пальцы. Это важно. Вот так вот. Снимаем, достаем ножки. Вот такая малышечка. Головку можно поддерживать, когда вы берете на ручки. Вот так вот. А еще у нее интересная функция. Она может поджимать губку. Вот видите, когда она злая, может, может поджимать губку. Ну, то есть вы это делаете. Раз. Нормально. Вот такие вот у нас ножечки. А, про проротик. Во рту есть десенький язычок. Вот. Так вот. Кожица очень интересно сделана. Она морщиница, как кожа настоящего младенца. Специальный такой 3D-эффект мы делаем. А также верхний слой, он бархатистый. Вот сейчас кукла ничем не обработанная. Но она не липкая абсолютно. И приятная на ощупь. И не блестит. Блестят у нас только ноготочки и губки. Ну там, ушки, глазки, по чуть-чуть. Вот так вот. Такая девчонка. Сейчас сзади посмотрим. Вот Сзади такое тоже тельца. То, волосики, очень мягкие волосы махер ухаживать тоже можно мыть шампунем и кондиционером сверху и влажными расчесывать вот, глазки стеклянные такого серого цвета красивые бровки нарисованные Ну вот такая вот куколка Имя дает сам покупатель. Мы даем только промежуточное имя, чтобы как-то назвать куклу, чтобы она отличалась от других. В свидетельство о рождении в документы вписывается совсем, ну, которое вы дали имя или остается оно незаполненным. Вот это в принципе вся информация, которую я хотела дать вам по куколке. Ростик, как вы видите, небольшой, 50 сантиметров, как я уже говорила, это рост новорожденного, примерно, ребенка. Вот. Будет продаваться на ebay, на фейсбуке вы можете со мной связаться, а в одноклассниках, группе вконтакте, Вот везде я вам по возможности отвечу, пишите, может быть возникли какие-то вопросы. Тоже спрашивайте, я постараюсь ответить. Ну и всего хорошего, до новых встреч!